Недавно мы с Павлом Репиным разбирали дом, который называется ЖК Гаринский. А сегодня мы будем разбирать дом на бульваре. Он находится совершенно буквально вот в шаговой доступности и в одном и том же сквере. И мне кажется, что это будет очень интересно, потому что это два дома, которые достраивались. Это два... Да, правильно сказал? Да. Отлично, правильно сказал. Короче, он сейчас все расскажет. Поехали. Паша, привет, Привет, Анна. я тебе расскажу вот такую историю. На самом деле в этом доме на бульваре я рассматривал квартиру для себя лично, да. но так и не купил. Не удивил. На самом деле в этом доме я почти год продавал две квартиры, в которых, казалось, должно быть все идеально. Но мы с тобой понимаем, что это, блин, это, наверное, единственный дом, который реально может похвастаться тем, что из подъезда ты выходишь в парк. Даже не 50 метров дорогу проделываешь, не 20 метров, а вот прям в парк. Вот. Второй вопрос по характеристикам – это количество квартир на этаже. Ну где то у нас еще в городе видел… Там, подъезд 10 этажей, в котором по две квартиры на этаже. Ребята, вот именно поэтому я рассматривал квартиру в этом доме, потому что он такой, знаете, а сталинский ампир или что-то такое под какую-то классику, но когда я стал присматриваться поближе это какая-то просто вата понимаете вот просто какой-то жесть просто я не знаю что там курил архитектор или он наверное двоечник был не знаю честно но как бы вот ощущение именно такое причем они же скорее всего эту архитектуру пытались скопировать с дома который там на углу прямо вот да там же есть даже верхние элементы вот верхние элементы вот эта колонада да вот они прямо оттуда брали и как-то скопировали. мне кажется вот пришел заказчик такой вот аналог давай по нему да и вот переносили а потом мы сказали, бюджет за сколько это можно сделать хоть сколь-нибудь подобно там тому как это строилось так вот давай теперь поподробнее о том кто же этот замечательный застройщик который по твоему мнению и я с ним согласен застрял где-то в начале двухтысячных по подходу по архитектуре вообще. кто это такие mm -hmm. ребята как они могли просрать такое место застройщик там был владелец земли заказ строй это ребята которые продавали этот дом еще вот когда он строился там 18-19 год и далее они продавали его в вдалевку а со инвестором выступил небезызвестный в городе nks development и вот nks уже продавал дом готовый заказ строй продавал стройку и причем с рендерами которые я думаю я тебе любезно поделюсь у меня были подписчики которые мне скидывали которые как небо и земля отличаются от того что в итоге реализован вот. Поэтому, на мой взгляд, этот дом – один из, наверное, самых наглядных примеров, как можно действительно охренительную локацию в грязгах двух застройщиков и в каких-то внутренних терках, а там еще добавились терки не только двух застройщиков, там еще добавился объект культурного наследия, который только нюшни, я не помню, по-моему, который заброшенный, который не дали построить еще один подъезд, нормальные там парковочные места в подземный паркинг запустить, но которые как только их отстояли и не позволили на них построить так и стоят огороженные заборчиком там мне кажется если наркоманы там по вечерам тусуются я не удивлюсь потому что то есть заброшенная территория а, охраняемая видимо но это прям на контрасте то есть вот этот вот фасад который пусть тебе не нравится но бог с ним как-то органично вписался в парк Оставим за скобками вкусовщину, да? Ну, а дальше ты выходишь с подъезда, вот тут у тебя парк современного благоустройства, а вот тут у тебя кирпичи, сложенные в кучу, которые называются объектом культурного наследия. Я очень, берег, ну, очень люблю там, людей, которые там, градозащитников, да, которые вот там насмотрятся в Орламово, и каждый фрагмент ну, там, исторического наследия города пытается отстоять. Но если уж вы это отстояли, то, наверное, следующий этап какой-то должен быть помимо того, чтобы оградить это заборчиком и не позволить здесь ничего нового построить, при этом запустив старое, я по самому не хочу. Вот, поэтому, и как мне видится, за счет того, что им не дали построить вторую часть, экономика объекта схлопнулась, и вместо того, чтобы э, даже вот в этой первой части, бутиковой, назовем ее так, где две квартиры на этаже, где всего там меньше ста квартир, да, где выход в парк и так далее, слепить какую-то прям конфетку маркетинговую, ее завернуть и продать за 200, они, планируя реализовывать за 140, сейчас не могут продать за 120. Потому что в места общего пользования надо было что-то вложить. Потому что ты сдаешься уже не в 2010 году, а в 2020. А там уже есть определенный запрос. Я эти секреты открою. Продал я эти квартиры. Обе квартиры я продал жителям Челябинской области. Я, как бы, я никогда не верил в эффективность Яндекс.Недвижимость как ресурса, где можно продавать. Но оказалось, что челябинцы смотрят недвижимость именно там. И именно они приехали. Именно для них, не избалованных нашими местами общего пользования, которые нам наши современные застройщики дали в последнее время, для них это типа ок, и они начали в существо вопрос смотреть, а дом так классный, по содержанию дом классный, кирпич, потолки 3 метра, квартир мало на этаже, подземный паркинг, как бы выход в парк с одной стороны, двор какой-никакой с другой, ну то есть потенциал у проекта был охренительнейший, но завалили его, будет ров. Никита, ты один из самых крутых, уважаемых приемщиков квартир, который делает это профессионально, с инструментом, сознанием дела. Приятно слышать Дом на бульваре. Это дом, про который мало кто знает. Он затерялся где-то в кустах. У него есть несомненное преимущество – это выход в парк. Это офигенный проект. Я сам смотрел там квартиру. А наверняка ты там принимал квартиры и твои специалисты что можешь сказать что ожидать людям от этого дома а, тоже принимали квартиры в этом ЖК. действительно он находится как ты сказал как ты выразился практически в кустах но эти кусты находятся прямо в центре города то есть локация сумасшедшая сумасшедшая просто здорово а, близко к центру ну прямо по моему первый пояс считается а, что касается отделки а давай начнем с того, то, что этот дом уже построили, то есть вдалевку там застройщик продавал, но сейчас реализует компания НКС, то есть продают квартиры, которые уже готовы. Стоимость за квадратный метр там какая-то фантастическая была на тот момент, когда мы принимали квартиры. Сейчас, честно говоря, не знаю, сколько стоит квадратный метр по качеству застройки. Квартиры передаются в предчистовом варианте, то есть там штукатурка, стяжка и, соответственно, электрооборудование стоит. А что касается... Отделки ее там просто-напросто нету. Что касается замечаний, замечания есть. вертикальное отклонение по стенам и пополам были. Механические повреждения окон тоже были. По инженерке вопросов практически не было у нас. То есть какие-то отдельные квартиры были, где потерялось заземление в розетке. Но в целом все неплохо. А, такой вопрос, если сравнивать с Гаринским, который находится в этом же парке, только немножечко с другой стороны. То если вот эти два ЖК сравнить, то уровень выше, ниже, твое мнение? На мой взгляд, Галинский будет интереснее. Интереснее с точки зрения используемых материалов. По фасаду, по оконным конструкциям. А вот дом на бульваре, наверное, больше локация меня привлекает. То есть там выход в парк, а, такая территория, которая скрыта от глаз. Никита, ты не уклоняйся от ответа, ты скажи, у кого отделка получше, у кого... Отделка получше в доме на бульваре, качество отделки. Ощутимо? Или так? Не ощутимо, чуть-чуть, на пол головы. В общем, все равно ремонт делать, да? Однозначно. Ладно, ребята, в общем, зовите Никиту. Он принимает профессионально, укажет на все дефекты и недочеты. Соответственно, вы будете понимать, что спрашивать застройщика. Спасибо. Пожалуйста. Он сдан в середине 20 а там еще, наверное, один-пять квартир висит. А в чем причина, как ты думаешь? Именно в нехватке бюджета? Э, в неправильной экономике. То есть э, ты же бюджет можешь заложить под продажу за 130 тысяч метров квадратный. А можешь по 200, но по 200 тебе нужно соответствующую и упаковку дать И начинку в том числе, да Ну круто, что у тебя есть газовая котельная, но все вот эти вот там Вентиляции современной установки Очистки воды и так далее То есть там можно было слепить охренительный проект Я уверен, что вот в этой локации можно было продавать За 180, за 150 Но при этом чем-то его насытив Здесь НКС, ну будем честны НКС же у нас в принципе застройщик Который исторически в городе идет По пути наименьшего сопротивления Ему нормально, что у него там ЖК как нибудь там муза продавалась Два года спустя Любовь там еще сколько-то И Причина одна Зачем что-то изобретать и так разберут. Но в ситуации, когда ты заявился в высокий класс, где, где рядом есть Женева, Гаринский со своими холами, не разобрали. Я продал две квартиры, я. А гиб. когда его сдали? Двадцатый год. Двадцатый год? Да. В середине 20 -го года. А начинали? Ну там же вот как раз история с достройкой, но вот финальная стадия начинали, но ну, мне кажется, его год за полтора свояли. То есть если его сдали в двадцатом, то он, то есть его сдавали уже устаревшим получается. Безусловно, то есть, э, я тебе говорю еще раз, что холлы, которые получились, мы посмотрим объявление действующие, да, как, как там реализовано. И холлы, которые обещались на стадии строительства, это не бы земля. Хорошо, тогда скажи, да, давай, внешний вид, бог с ним, разберемся. Значит, по качеству строительства, что ты можешь сказать? Ну, кирпич мы поняли, то есть стены кирпич, высота потолка 3 метра. Хорошо, ну народ же купил, типа, вот, ну, ладно, бог с ним, с этими подъездами. Я же в квартире живу, боже мой, ну зато парк. А что по качеству строительства? То есть, оно. Хотя бы соответствует современным реалиям. Ну, там же на подряде была группа компании Astra. Это там один из ключевых генподрядчиков, которому доверяют многие застройщики в городе. То есть, с точки зрения рабочих рук, которые это возводили, там все очень даже неплохо. Никита, кстати, упомянутый тобой принимался, но там две квартиры. Вопрос в том, что ну прям портянку, как бывает, у небезызвестных застройщиков в городе, там не насобирать. Не собирали, город. да? Нет. То есть качество хорошее? Неплохое. Неплохо. Никита везде найдет, где... Ну, Или... недочетки. Да, недочетки найдет, но фатальных каких-то вещей. Там видишь еще в чем вопрос. Помимо отсталости в ментальности застройщика, что ну нельзя такие мопы в 2020 году сдавать, там еще попытка подвязаться под, как ты сказал, сталинский ампир, а она же чревата тем, что у тебя окна там маленькие. И когда ты в эти квартиры, как ты правильно заметил за кадром, с 20, квадра... с 20 метров квадратным гостиной попадаешь, а у тебя там... Два окошечка с высоченными подоконниками Это в 2020 году смотрится смешно То есть вот, ну, нужно было в том числе играть с фасадом, то есть давать какие-то возможности по нам. Но это очень сложно было Ну, короче, там попытались сделать какой-то красивый фасад, будем так ä, говорить. Попытались. Ja, вот, попытались э, э, сымитировать, скопировать, уж не ну, знаю, как да, правильно стиль, назвать стиль. Э, дом, который находится рядом. Ну, то есть, видимо, чтобы это в какой-то единый ансамбль как-то увязалось, по крайней мере, вот в этой вот точке. Им это удалось. Ну, на фоне многих новостроек им это удалось. Но с другой стороны, как ты говоришь, а это сыграло с ними злую шутку, потому что народ в сравнении, Конечно. заходя внутрь, видит вместо больших окон, как сейчас делают, да. маленькие больницы. Да. И вот это вот минус. Это минус. А дальше ты еще, если уж ты под ампир, ну ты сделай там какие-то убранства внутренние под ампир. Ну, то есть как бы соответствует дальше стилю. А ты заходишь и из «Сталинского вампира попадаешь в дом 2000, 2000 года. Когда я увидел фотографии, я скажу честно, внутри я не был. Вот Паша был, он может поделиться. А Я судил по фотографиям мопов. Ну, во-первых, нету никакого нарядного холла, как сейчас это делают. Ну, то есть заходишь, там какие-то прозрачные стеклянные двери, большой ресепшен, там стоит какая-то девочка. Тут вообще ничего нету, тут просто железные ящики для газет. И, значит, на полу там это соль, перец, вот эта вот плитка там, да, а, крашеные стены. Ну, да. просто мне кажется, как позорище просто да. вообще. И, и полное несоответствие, значит, фасадам и внутреннего убранства. Мне кажется, вот здесь диссонанс происходит. Конечно, ну, то есть если мы в сеч... вот сейчас в... с высоты 22 -го года на этот проект Безотносительно его вот упаковки да, В деталях Отличный вариант 120 тысяч метров квадратный, топ, Топовейшая локация как бы Малое количество квартир Выход в парк, газовая котельная Кирпичные стены, трехметровые потолки То есть если мы в конструктивную часть глянем Да, охренительно, но почему-то за 120 тысяч метров квадратный На фоне максимум 240 лень на 8, его же никто не берет Потому что люди привыкли к какому-то качеству внутри. То есть вот раньше твоя квартира и похрен, у тебя там вообще что творится за пределами порога твоей квартиры. Сейчас все-таки все уже привыкли, что вот, ну как то ну холл там этажный, да, ну что должно быть. Вот где-то друзей принять не где-то надо, диванчики. Там есть сейчас это в каком-то виде в двадцать втором году, но прям ничего, ничего не проработано. Мы с тобой говорили про Галинские. Там, там тоже как бы атом, он не умеет делать супер вкусно, но там хотя бы ну, деревянный вот эти вот потолок, да, речный сделать какие-то плафоны круглые, ну хотя бы что-то в ногу со временем пытались, а там в 2010 году просто взяли и копипастили дом в 2020 году. А, слушай, если, 20. мы, если мы говорим про Гаринский и про атом, который его достраивал, то мне сдается, что у атома и задачи-то такой нету делать вкусно, это, это застройщик, который делает такое массовое жилье, ну в хорошем смысле этого слова они строят много. Ну, а НКС ровно то же самое. Вот. То есть здесь они просто вытягивали проект, ну, то есть который уже был заявлен каким-то там уровнем, и они его просто достраивали. А там я имею в виду. А здесь-то получается дом-то изначально шел такого высокого уровня. Так, скажем, внутренняя информация была, что, безусловно, там не смогли договориться вот те ребята, которые продавали на стадии стройки и владели каким-то, ну, там, инвестиционным полом квартиры, и НКС. Ну, то есть прийти к единому знаменателю, чтобы осмелиться заявить этот ценник не 120, а 150 но дать внутреннюю начинку не смогли и помешал объект культурного наследия который всю экономику по бороде пустил получилось то что получилось получилось честно говоря грустно потому что ну, вот в этой локации должно было быть на мой взгляд что-то уровне как минимум ривьеры при всех ее нюансах то как называю вещи своими нами лоханулась нкс на доме на бульваре это прям ну вот, прям знаешь как это кейс как нельзя поступать с девелоповским проектом. Прям максимально. И в маркетинге, и в упаковке, и в подаче, и в целевой аудитории. Вообще, на мой взгляд, полное непопадание везде и всюду. И вот они там, пять квартир из 88, которые у тебя два года спустя стоят в продаже. Скажи, все-таки, есть ли надежда, что найдется покупатель, купят, все будет хорошо? Ну, я, делясь собственным опытом, я говорю, купили ребята, которые не жили в Екатеринбурге, вперед там, с, когда у нас там брусника вовсю расцвела, что все ее стали там, ну, как бы пытаться соответствовать по качеству продукта. Вот не жили последние лет 5 в Екатеринбурге и приехали в Екатеринбург. Вот это нормальная аудитория, потому что там смотришь по существу проекта и характеристики отличные. Приезжаешь в парк, а если ты не видел холлов уровня чего там, Кандинского да, в целом, ну хорошо, Кандинский это слишком яркий пример, не на условного Малевича хотя бы даже. То, как бы тебе, у тебя нет насмотренности и ты как бы ну, холый холод ну типа спасибо двери стоят ящички пожарные открываются Там, ну, то есть нет вот этой избалованности в хорошем смысле этого слова и я думаю что если застройщик смотрит этот друг сюжет то вам нужно акцент делать на областников у меня там две квартиры, вот, именно такие, очень отличные, кстати, люди купили и, ну, то есть, я же не продавал им воздух, я продавал им тот объект, который есть, просто у них картина мира сложно так что для них это не смотрится какой-то крамолой. а для жителей Екатеринбурга это, слово из трех букв, фиаско. Это фиаско, братан! Паша, последний вопрос, который я обычно тебе задаю, стал бы ты там покупать квартиру, задавать тебе не буду, потому что я знаю, ответ нет, не буду, сказал бы ты мне. Мне кажется, если бы мне сейчас было лет там под 60, и для меня был важен, ну, вот этот есть, пух, да, убрать, вот эти холлы, ресепшн и так далее, а именно вышел в парк и погулял и все время в центре, да хрен его знает. Ну, в общем, нет, конечно. Тогда последний вопрос. А как ты думаешь, стоит ли им что-то менять для того, чтобы продать? Но ну, это твоя твое точка зрения, твое мнение. И если да, то что? Я, я думаю, что нужно... Акцент делать на областную аудиторию, у которой нет э, представления о том, как в Екатеринбурге, в домах, в соседних могут выглядеть места общего пользования. Потому что это самый большой провал. Все остальное еще можно как-то объяснить, подтянуть под концепцию и так далее. Но вот эта дешевизна, которая бросается в глаза любому екатеринбуржцу, она, мне кажется, даже если вы там 100 тысяч метров квадратно поставите, Погода это не сделает. Ну, на этой позитивной ноте, друзья, предлагаю закончить. А, ну, и обратиться к областникам. Ребята, если вы из Челябинска, Кургана... Озерска и другого замечательного города, не в обиду вам будет сказано, вы знаете, к кому обратиться, кто сможет вам подсказать, какую лучше квартиру выбрать в этом а, доме с замечательной локацией, в единственном, э, так сказать, случае в нашем городе, когда выход из подъезда прямо в парк, где вы такую красоту еще найдете в нашем городе. Все, друзья, всем пока, ставьте лайк, жмите на колокольчик, да прибудет с вами муза. Спасибо, Павел.